Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я хочу вам показать, как сделать пышный цветок на зажим для волос или на резинку. Этот цветок сделан из красивой ленты органзы с атласным краем. Диаметр цветка 7 миллиметров, а вторые цветы немножечко шире диаметр 8 сантиметров. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту зеленого цвета. Ее ширина 25 миллиметров, а длина отрезка 10 сантиметров. Мне понадобится на один цветок 4 отрезка. Для цветка я взяла ленту из органзы с атласными краями, ширина этой ленты тоже 25 миллиметров, и мне понадобилось 38 отрезков длиной 6 см. Цветок я буду наклеивать на фетровый диск, его диаметр 4 сантиметра. Там цветок я поставлю на зажим для волос. Он около 6 сантиметров длиной. И еще понадобится фетровый диск диаметром 3 сантиметра. Украшу цветок вот такой серединкой. Это самодельная серединка. Ее диаметр 22 миллиметра. Для украшения я буду использовать тычинки. На один цветок я взяла 8 пар тычинок. В работе понадобится пинцет, зажигалка, линейка и клеевой пистолет. Итак, приступаем. Сначала я покажу вам, как сделать листик. Я долго выбирала форму этого листика и вот такой мне понравился больше всего. Ленту я складываю пополам, здесь я оплавляю этот сгиб, потому как лента очень мягкая и неподатливая. Отмечаю центр сгиба и подворачиваю уголочек, использую пинцет для того, чтобы вам было лучше видно, что я делаю. И также поворачиваю второй уголок. Теперь получившийся угол вверху я немножко подплавлю огнем. Теперь левый конец ленты я отворачиваю, вот так. Теперь опять я подплавляю тот же уголок, здесь немножечко уже серьезнее его плавляю и прижимаю к ленте, он приклеивается это лицевая часть листика. Здесь я отворачиваю край к центру верхнего слоя. И этот край поворачиваю к центру. А теперь нижний слой ленты. Буду делать то же самое. Вот так. Здесь я чуть-чуть подровняю, срез делаю ровный. буквально 2-3 миллиметра срезаю, а срез оплавлю огнем. И вот такой листик готов. Для одного цветка нужно сделать 4 листика. Теперь сделаю лепесток для цветка. Определяю центр. Это я вам показываю. А вообще будете делать это все на глаз. Вот ставлю большой палец левой руки в центр, складываю ленту вдоль пополам, с правой стороны выравниваю срез. Теперь ленту поворачиваю на себя. А этот конец поворачиваю от себя. Внизу края лент накладываю один на другой. Получается правый конец накладываю на левый. Делайте это одинаково, чтобы все лепесточки у вас были одинаковыми. Внизу я обрезаю выступающие уголки, они не нужны. А срез оплавляю огнем зажигалки. И получается вот такой лепесток он смотрится одинаково с одной стороны и с другой и делаю 38 таких лепесточков а теперь буду их наклеивать на фетровый кружок отмечаю середину одну и теперь с другой то есть делю окружность на 4 равные части От внешнего круга кружочка отступаю примерно 3 мм. Вот здесь и приклеиваю лепесточек. Теперь напротив него приклеил лепесток. Лепесток тоже прикладываю серединкой эту линию, как бы, складочку у нее видно. И чтобы получился красивый симметричный цветок, здесь стоит не спешить, а сделать все аккуратно и красиво. Вот так. А теперь Будем немножечко живее работать. Приклеиваю лепесточки между уже имеющимися. И первый ряд цветка у нас имеет 8 лепестков. буду клеить второй ряд он тоже состоит из 8 лепестков и здесь лепестки я приклеиваю уже в шахматном порядке и клею четко по кромке уже имеющегося ряда на фетр я не захожу вы видите Третий ряд цветка тоже состоит из восьми лепестков. Но здесь я уже буду смещаться к центру на 2 мм. А лепестки приклеиваю опять же в шахматном порядке. Вот Лепесточек третьего ряда стоит против лепестка первого ряда. И таким образом клею весь ряд. Четвертый ряд состоит из шести лепестков. Я приклеиваю, опять же приближаясь к центру, приклеиваю вот между лепестками предыдущих рядов и теперь напротив первого лепестка четвертого ряда для того, чтобы симметрично расположить остальные лепесточки. А теперь между этими двумя лепестками я легко размещу два лепестка. Вот один, и вот сюда второй. Вот все шесть лепестков приклеены равномерно. Получается уже вот такой цветок. А теперь приклею пятый ряд. Он у нас самый нижний. И высота этого лепестка, которого я сейчас буду клеить, ниже, чем высота лепестков первого ряда то есть от внешнего круга фетра я отступаю примерно 5 миллиметров все лепестки приклеены цветок уже имеет вот такой вид теперь вернемся к листикам и к ним я приклею пучки тычинок я их собираю в хаотическом порядке мне нравится, когда тычинки смотрятся вот так разбросано, лохмато, как я говорю. И теперь второй лепесточек будет без тычинок. Соединяю их вместе и определяю местоположение на цветочки вот так будет хорошо вторую пару приклеиваю вот противоположно первой фетровый кружочек нужно поставить на зажим. Если вам сложно точно разрезать кружочек, используйте такой способ, как делаю я. Прикладывайте зажим, и тогда вы все сделаете ровно и красиво. Закрепляю кружочек на зажиме при помощи клея. Буду его ставить вот так, немножечко по диагонали. Наношу сюда клея щедро. И нижняя часть цветка готова. Теперь сделаем красоту в верхней части. Наношу клей прямо на основание лепестков в центре. И ставлю туда серединку. И вот цветок готов. И еще один цветок. Здесь я отступала 2 миллиметра от внешнего округа. При приклеивании первого ряда. А белые цветы я отступала примерно 5 миллиметров, Поэтому они получились немножечко меньше в диаметре. Такие цветочки получились у меня. Получатся и у вас. А пока, пока. С вами была Ирина.